Это шаблон Reversal с размерностью 12.6. В этом шаблоне упор сделан на перевес дельты в кластерах с крупным объемом. И здесь важную роль играет альтернативный график Reversal. Чему альтернативный? Потому что в основном все используют временные интервалы, минутный, часовой и так дальше. Реже используют Range бары. Они стали тоже достаточно популярны. Реверсал строится по совершенно другому алгоритму. Этот график находится у нас в нашей платформе. И начнем мы с обзора самого графика, чтобы, чтобы вы понимали, что это вообще за график. Буквально минуту объясню. Суть построения графика заключается в следующем. Есть два параметра, параметр value и параметр probe. Параметр value отмечает, отвечает за размер отката, после которого бар зафиксируется, то есть закроется бар один и начнет строиться другой. А параметр проб отмечает, отве, отвечает за минимальный размер бара, после которого может отчитываться откат. То есть, например, у вас стоит минимальный размер бара, после которого может пойти отчитываться откат 13. Нарисую, чтобы было понятно. К примеру, у вас есть точка открытия, и цена должна пройти либо вверх, либо вниз. 13 тиков. Пока цена не пройдет 13 тиков, она будет болтаться в этом диапазоне и э, свечка не будет закрываться. После того, как, э, к примеру, вот здесь было открытие, цена проходит 13 тиков, включается дополнительный триггер, это откат. То есть, если цена через 13 тиков не пошла в откат, а пошла дальше вниз, то у вас эта свечка будет продолжать строиться вниз но если например у вас прошла цена 13 тиков ну предположим она здесь прошла не 13 а 16 16 уже удовлетворяет значению и теперь если от плоя свечи цена сделает откат 5 тиков а свечка закроется и откроется новая и дальше картинка у нас повторится нужно будет 13 тиков либо вверх, либо вниз, после чего активируется триггер на откат, и при первом откате свечка закрывается, строится новая и так дальше. То есть принципиально новый принцип построения свечей. Очень неплохо э, отслеживать при помощи реверсала трендовые движения, потому что когда рынок э, прет без откатов, это все отобразится именно в, в длинной волатильной свече. Вот Сегодня мы будем рассматривать uh, этот тип графика и быстренько посмотрим. Вот он так вот выглядит и также будет uh, использован индикатор Cluster Search, он отмечен синими uh, и фиолетовыми кругами. Uh, краткая характеристика шаблона, uh, этот шаблон подходит для внутридневных и позиционных трейдеров, uh, то есть он не совсем uh, будет годиться для совсем краткосрочных трейдеров, скальперов. И также он не будет очень полезен для каких-то среднесрочников, да? то есть трейдеров, которые торгуют позиции, занимают их там, на две недели и так дальше. То есть это такой внутридневной трейдинг, то есть буквально взять один импульс, либо позиционка на 1, 2, три импульса там, в течение одного-двух дней. График reversal. Сейчас мы посмотрим параметры уже на графике на самом. И используемые индикаторы. Здесь кластер search. Там два индикатора. Еще есть дополнительный пункт. Я добавил необходимость фильтровать сигналы при помощи старшего таймфрейма. Что это значит? Это значит, что шаблон сам по себе в принципе самодостаточен для краткосрочной внутридневной торгов, ну для внутридневной торгов, скажем так, не совсем для да. краткосрочной, но сам по себе кластер формирует э, достаточно сильный уровень, достаточно сильный уровень и от этого, с этим уровнем можно работать э, как самодостаточным сильным уровнем, но естественно можно совмещать с со старшим таймфреймом. И уже вот в этом симбиозе находить э, возможности для хороших позиционных сделок. Сейчас я открою график с загруженным шаблоном. Вот, мы используем э, фьючерс на евро на чикагской на бирже для примера. Сегодня все шаблоны мы рассмотрим именно на нем. Э, э, настройки выглядят э, следующим образом. Значит... Э, мы зайдем э, в настройки таймфреймов, найдем реверсал. Вот он у нас. А, так, 6, 12, 12. 6. То есть минимальная высота бара 12. Э, тиков. Это как раз э, там, где у нас было на примере, на предыдущем. 13 было тиков, да? а второе значение, значение отката, 6 тиков. На примере, который мы рассматривали, это было значение 5 равно. И такие параметры мы используем для того, чтобы найти прежде всего трендовые движения. Вы видите импульсные свечи, например, вот ряд свечей, и они как раз показывают, куда, куда идут импульсы без лишнего шума. То есть вы видите, что вот в данном участке тренд идет вниз. Здесь он был э, тоже нисходящий, здесь пошли восходящие свечи, то есть э, таким образом можно дополнительно фильтровать, э, куда, э, куда идет тренд. Шаблон был создан для поиска активных маркет-продавцов, и покупателей в кластерах, независящих от э, объема. Э, в каком э, плане независящих? Можно искать кластера конкретно по сгусткам э, объема, то есть покупатели плюс продавцы э, совмещаются, и мы получаем какую-то конечную цифру проторгованного объема. Здесь у нас э, непосредственно фильтр по дельте, то есть перевес в данном случае маркет продавцов должно быть на 300 контрактов больше второй индикатор маркет покупателей должно быть на 300 контрактов больше знак минус как раз и отличает положительную и отрицательную дель но мы рассматриваем эти кластера совместно друг с другом то есть я не стал их разделять по цветам отдельно красный и зеленый Почему? Потому что интересует непосредственно место, где идет драка покупателей и продавцов. У нас рынок торгуется от, дисбаланса, от баланса к балансу. Между этими балансами у нас происходят импульсные движения, то есть дисбалансы. Они происходят потому, что одни из участников рынка, в данном случае это продавцы по реакции рынка. Понятно, что это продавцы их утягивают в зону убытка, а вторая группа покупателей, они побеждают и уходят в зону плюса. Поэтому этот шаблон конкретно был настроен непосредственно на поиск тех мест, где происходит драка, где большой перевес идет одной стороны над другой. И после этого мы можем наблюдать за реакцией рынка, и если мы вовремя среагируем, это позволит нам попробовать поторговать в тренде. Это будет внутридневные по большей части сделки. И, как правило, такие сделки, они дают один, максимум два достаточно хороших импульса в течение одного, максимум двух дней. Ну, как правило. Вот, например, вот здесь на хае видно лонговая свеча и наверху Кластер. То есть здесь очень большая вероятность того, что снесли стопы продавцов, и если у покупателя была цель как раз выдавить всех продавцов, они эту цель достигли, и рынок после этого разворачивается. Мы, конечно, в реальном времени мы не знаем, какой из этих кластеров развернет рынок, поэтому мы будем смотреть дополнительную реакцию цены на кластер, то есть сам по себе кластер, он включает жело, желтый цвет светофора, а уже непосредственно реакция цены включает зеленый цвет светофора для того, чтобы мы могли непосредственно начинать действовать. Нам нужно помнить, что за каждой сделкой маркет ордеров стоят лимитные ордера, то есть любой кластер на покупку подразумевает, что с обратной стороны есть и крупные продажи. Именно поэтому еще одна причина, почему мы до, ну, нам желательно ждать реакции цены, потому что, э, если вот здесь, например, крупные продажи, маркет продажи вышли, с обратной стороны лимитные покупки э, поглотили эти продажи. Э, но в конечном итоге, для того, чтобы понять, куда развивается тренд, нам нужно увидеть реакцию цены, э, а если быть более точным, то нам желательно увидеть именно такие импульсные свечи. Импульсные свечи говорят о наличии дисбаланса, то есть тренда. Соответственно, если тренд у нас вниз, то нам интересно использовать этот кластер как уровень для поиска точки входа. Давайте пробежимся по графику и посмотрим, каким образом у нас здесь были кластера естественно это не никакой не грааль это не стопроцентная какая-то торговая система я думаю многие из вас это уже понимают А если вы этого не знали то я вам открою секрет это не грааль граля а нет есть дисциплинированная работа на рынке торговая система соблюдение правил и холодный ум и расчет соблюдение риска, контроль рисков и money management. Вот что важно. А все инструменты, которые мы рассматриваем, они вам помогают получить перевес количества положительных сделок над отрицательными. И если мы посмотрим на все эти кластера, то мы можем увидеть, что, например, здесь прошел импульс, идет небольшая коррекция и идет импульс вверх, здесь у нас то же самое, импульс вниз идет, коррекция, новый импульс, новый кластер, пошли импульсы, откат и э, движение в данном случае разворачивается, то есть первое условие нам нужен кластер, второе условие нам нужен импульс, так как это reversal график и он показывает как раз трендовые движения ну, по крайней мере для нас это показатель в данном случае и после этого этот кластер выступает уровнем и здесь нужно построить э, торговую стратегию то есть вы можете пробовать там либо брать тесты кластеров э, либо там сетку ордеров выставлять либо э, вы можете там пробовать пробой брать э, и так далее и тому подобное то есть нужно под вот такие кластера выстроить самостоятельно тактику торговли. Кто-то частично скидывает часть позиций, кто-то держит все до конца, кто-то берет один к одному, у кого-то правило один к трем, то есть вы должны посмотреть приблизительно сколько цена после кластеров входит, какой у него есть потенциал, вам нужно просчитать приблизительно Безопасное место для ограничения убытков для стоп-лосса. Это вам нужно сделать самостоятельно, потому что для каждого инструмента своя волатильность, поэтому нужно все это просчитывать самому. Наша задача показать вам и объяснить логику, как можно использовать reversal chart и индикатор кластер Search. Вы видите здесь кластера здесь кластера не э, все кластера э, защищают прям тик в тик э, и не каждый кластер дает хорошее движение поэтому в первую очередь это э, это будет годиться для внутридневной э, торговли э, более или менее краткосрочной и естественно Пробой кластеров тоже говорит о том, что на рынке, ну, в данном случае был сильный кластер, его пробиваем и можно предположить, что теперь побеждал продавец, теперь побеждает покупатель. Когда волатильность, когда ликвидность на рынке увеличивается, кластеров становится больше если ликвидность снижается на рынке, то кластеров будет меньше. Соответственно, иногда кластеров меньше, иногда больше, но мы старались настроить шаблон таким образом, чтобы не было слишком много кластеров и не было слишком много шум. Почему 1000 тиков от краев? Это стандартный параметр, то есть если вы Например, хотите построить конкретно, настроить Search с конкретным значением там, 3 тика или два тика от минимума бара, чтобы искался кластер, то вы тогда выставите 3. Тысяча значений, она как бы исключает этот фильтр, и потому что нет таких баров да, на тысячу тиков. Поэтому, когда стоит 1000, этот параметр можете считать отключен. Еще один нюанс, который стоит также отметить, это когда у нас уровень становится, ну, скажем так, зеркальным, да? то есть когда у нас идет в начале движение в одну сторону, после этого пробивается и, естественно, этот уровень сразу можно использовать как не уровень поддержки, а сопротивление. То есть ближайшие крупные кластера, которые здесь выходили, их можно использовать как зеркальные уровни. Но самое лучшее – это самая свежая и актуальная информация. То есть работать с последним кластером и реакцией на этот кластер.